Вот смотрите, мы сейчас живем в таком мире, мы живем в таком мире, который выглядит так. Вот смотрите, сейчас война, сейчас вот эти неприятности, эти там нищета, которые идет, голод. Вот это все, это похоже на собаку, лицо собаки. То есть люди, которые попали в это все, вот мы, украинцы, попали нас, бомбят, падают там бомбы, безработица, голод, вот... Бензин подорожал, тяжело, всем абсолютно тяжело. И человек не может никак от этого отвлечься. Его эта система, она его закатала, засосала. Он не может никак не ни перейти, не отвлечься. Вот нужно заниматься там огородом, нужно заниматься семьей. Интимные отношения есть, обязанности какие-то есть, но перед лицом собака. И вот человек не может, все уставшие, и днем и ночью ложатся, берут тикток, берут новости, слушают там Жданова, Пианковского, слушают там кого еще, там Швеца, слушают э, руководителей страны и так далее, смотрят новости, пытаются найти подвох, занимаются анализом, пробуют какие-то решения для себя принимать И так далее. И, а есть же насущные проблемы там чем пропитаться как заправиться заниматься бизнесом а для этого должен быть ресурс сознания человека должен быть должно быть сознание а условно вот этот грегор войны это бесконечно гавкающая перед лицом собак вот смотрите я знаю что собака мне не укусит за нос но она все время рычит передо мной я сюда она рычит я сюда она рычит и бесконечно это происходит 24 часа в сутки я сразу же они думаю, вот это это все новости о войне это все новости и все неприятности а я понимаю нужно еще чем-то заниматься но нет других мыслей нет не могу сосредоточиться не получается и вот такое состояние у всех людей которые находятся вот в наших странах за границу приезжать ничего не могут сделать это без конца происходит ничего не могут. и я подумал это нужно изменить почему каким образом раньше я делал коды которые работают так человек начитал коды и у него пришли деньги прочитал заклинания, деньги появились но сейчас это так может не работать почему нужно что-то делать вот с этим с ментальной этой системой которая установлена которая сгущена и которая мешает человеку думать предпринимать что-то делать именно поэтому я создал семинар который называется семинаром сангая которая будет которая буду завтра проводить это СНГ 72 73 74 где я буду делать все для того чтобы повлиять первое устранить вот этот элемент как будем заниматься я буду говорить код и после этого что представлять и что мы будем делать мы приручим эту собаку условно я буду говорить представь собаку галку еще перед лицом и представь вот это ты ее на поводке ведешь читай при этом то-то то-то и вот что будет происходить вокруг вас будет создаваться новое пространство новые события новые совпадения то есть я буду делать все для того чтобы нет работы чтобы появились идеи чтобы появилась работа нет денег чтобы появились идеи и так далее в этом мире сейчас помочь может эзотерика и у нее есть на это силы понимаете иначе с аналитикой сама там реализация не знаю какими-либо там психологическими или еще какими-либо способами человеку будет чрезвычайно тяжело нужно события нужны события чтобы помогло это вам и я для этого создал это снгая приходите